Вас приветствует интернет-магазин «Керамис». Сегодня мы познакомим вас со смесителем для умывальника «Импрезы графики» – артикульный номер ZMK04-1807011. Корпус смесителя изготовлен из первосортной латуни. Покрытие выполнено по особой технологии твердого хромирования, которое обеспечивает антикоррозийную защиту, повышает прочность и износостойкость изделия. Дизайнерской изюминка модели являются ее внушительные габариты. Высота смесителя составляет 295 мм, длина излива 180 мм, высота излива 228 мм. Именно благодаря таким выдающимся размерам он излучает монументальную уверенность. Смеситель оснащен качественным немецким аэратором NeoPerl, который сокращает расход воды до 7 литров в минуту смеситель импрессографики однорычажный с традиционной конструкцией. Переключатель между холодной и горячей водой расположен сверху. Картридж от испанского производителя Sedal диаметром 35 мм, выполнен из высококачественного термопластичного материала. Он имеет длительный срок эксплуатации, а также идеально смешивает горячую и холодную воду в нужной пропорции. цвет черный никель далеко не самый обычный для данного типа сантехники, добавляет смесителю стиля и экстравагантности. Монтаж осуществляется на одно отверстие с помощью гибких шлангов длиной 350 мм под диаметр G 1,2 дюйма. Установка смесителя – процесс несложный, который еще более упрощается наличием всех необходимых крепежных элементов и подробной инструкции.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 а высокий статный корпус выступает олицетворением абсолютной надежности, присущей всей продукции торговой марки Impres. Заходите на наш сайт и покупайте только качественные и сертифицированные смесители Impreza. С вами был интернет-магазин Keramis. Подписывайтесь на канал, ставьте большой палец вверх, делитесь видео с друзьями.